Всем привет! Сегодня мы поговорим про такую вот точилочку карманную, которая занимает место в кармане, как обычная ручка. Но она очень удобна, ее можно всегда таскать с собой и использовать ее там в походе где-то. Вот, значит, полностью. Длина этой точилки Опа. 13 сантиметров. Я от края до края замеряю. Есть клипса, чтобы можно было положить, например, в карман. С другой стороны есть такой вот фиксатор на резьбе. Откручиваем, выдвигаем и фиксируем. С одной стороны она имеет плоскую форму для заточки лезвия, а с другой стороны у нас здесь вот такой вот желобок, это для заточки рыболовных крючков. Также есть возможность заточки серейторного лезвия. Мы просто вынимаем полностью нашу точилочку, переворачиваем, засовываем обратной стороной и фиксируем. И у нас здесь такая конусообразная форма для заточки сереиторного лезвия. Очень прикольная вещица. Подходит тем, кто таскает с собой EDC наборы, очень удобно им будет. То есть положить с собой рядом с ножом, чтобы можно было быстро подточить нож. И самое главное, что занимает мало места. Всем спасибо за внимание. С вами был Валентин. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.